Всем привет! У меня есть автомобиль Cherry э, Фора 2007 года выпуска двухлитровый движок Актека и случилась такая вещь на днях у меня начала моргать вся панель машина не заводилась насос качал через раз, то качал то не качал вот стартер трещал но не заводилось, как сказать, стартер вообще, то есть Релеха щелкает, но стартер не заводит. И мы начали искать, в чем может быть дело на этой машине. Вот мой автомобиль. Рядом грязный, только гордо вернулся. Бум очень не успел его. После того, как у меня случилась эта проблема, мы полезли искать, в чем причина. Дальше, конечно, с блока, предохранителей. Скрываем блок. Вот этот блок. Скрываем. Посмотрел все предохранители полностью. Реле стартера посмотрел. Все рабочие. Я даже блок скрывал сам низ. Короче, тоже рабочий. Там все провода все целое релюхи все пропикал мультиметром полностью реле казалось все рабочее то есть дело было не в этом потом мы полезли к блоку где плюсовые провода у нас на этой чере мы видели что надо был подгорела провода вот этот плюсовой провод подгорел был мы сняли блок смотреть блок прогорел внутри под ним вот здесь прогорел и здесь прогорел блок вот пришлось купить новый блок купили блок приехали заменили поставили контакт все зачистил здесь стоят предохранители этот первый на 150 ампер остальные на 80 ампер идут у меня вот на 50 на 80 ампер думали делал блоки, нет машина короче все равно не завелась Решили зачистить массу. Массу двигателя. Проверить. Она находится у нас вон там. Внизу. Вон там болтик есть. Вон тот болтик. Вот там. Вот. Массу зачистил. Машина все равно не заводилась. То же самое же все было. Моргало. И ничего не работало. Потом решили мы снять стартер. Там уже думали, дело в стартере, может стартер сраный Смотреть, Там бендик, стягивающий, проверить все это. Чтобы добраться до стартера, надо снимать аккумулятор. Снимать полностью его. Снимать воздухан. Тут ключиком на 7 отворачивать. И вот тут ключиком на 7. Дроссельную заслонку снимать не надо. Снимаем вот эту воздухан. На 8 ключик на 8 ведет, снимается оценяется снимается щуп снизу ну там внизу на 10 ключик снимаем патрубки цепляем вот здесь провода от воздушки цепляем провода снимаем а, датчик картерных газов его тоже цепляем это все быстро снимается стартер стартер снимается ключом на 13 двигайте на 13 стартер находится вон там внизу стартер находится там ключ на 13 вот у стартера еще провод идет вот здесь вот здесь датчик вот он провод его расщелкаем и вынимаем туда вниз потом у стартера под коллектором под коллектором есть Такая херня, короче, угловая. Отворачивать ключиком на 13, там внизу, в самом. Просто сверху тут не видно ничего. Вот, меняли стартер, разбирали. Проверяли его, короче. Он рабочий стартер оказался у нас. Стартер рабочий. Проверили током даже, его проверили. Не я в интернете нашел описание, как проверить стартер током. Проверили, обороты есть, стартер работает. Поставили. Потом... Опять море предохранители все. То есть опять ничего не помогло. Подумали, что все-таки дело стартили. Купили новый стартер, поставили. И нихера, машина не заводится. Начали искать дальше проблемы. Потом я нашел еще предохранители. То есть они здесь были, но ну, я не знал про них. Вот здесь за ящиком. Вот здесь, за ящиком. Ящик скрывается. Там блок с предохранителями стоит. Но чтобы до него добраться, до этого блока отворачиваться вот здесь крестовая отверка. И вот тут крестовая отверка отворачиваем. И эта панелька кверху пощелкать ее, кверху пощелкать ее. И она снимается, панелька. Там блок. На блоке стоит ключиком на 10 отворачивается. Блок сейчас покажу, сейчас помад видно. Нет, блок не видно сейчас подождите чтобы добраться до этого блока вот здесь ощелкается вот эта палалька потихонечку ее открываем потихоньку ощелкаем ее так потихонечку чтобы там ничего не сломать у нее так одной рукой неудобно сейчас я ее сниму, отцеплю, и вам покажу. Вот я долез до блока, вот здесь блок, там предохранители есть, и две люхи там еще стоят, в этом блоке. Вот такая крышечка, вот, крышку потом обратно закрываем, вставляем, обратно. закрываем крышку, защелкаем ее по пазам, все. Еще мы проверяли массу, массу от этого блока находится вот там внизу, вот там сверху, вот она, это масса от этого блока, мы проверяли блок сам, вот, вот предохранители стоят в блоке. Проверили блок, там все нормально, ничего не помогло, решили Ехать в мастерскую, но в мастерской времени не было. И было холодно, дождик шел. У нас сичко замерз, товарищи мы не доехали. Ну, рассказывайте в чем была причина, потому что машина не заводилась. пока черный блок. Вот этот провод, вот этот провод. Вот отсюда и вниз. Прогорел на 7 сантиметров. Нам пришлось его вырезать и провод. И по новому с братом запаять, припаять. Этот провод идет на генератор и стартер. Он один единственный провод, короче. Вот. И если он у вас прогорает внутри, то машина не заводится. То есть не идет достаточного питания на все. Полностью. Так что вот так вот. Так что подписывайся на мой канал. канал называется Даниклаук. Все обо всем. Так что что могу, то укладываю. Ладно, всем удачи, всем пока.